Всем здорово, всем привет. Смотрите видосик, сейчас только что выужил. А -а -а, Заваривайте чаек вот. Скрафтили, открыли 250 сундуков Закина. Смотрите все вот прямо сейчас. Мне очень страшно. Вторые есть, ребята, вторые есть. Ни хрена фейл. Третий есть. Четвертый есть, ребята. Пятый есть. пятый. Шестые фейл. Семь штук уже. Восемь. Ребята. Во... Раз, а, семь, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ребят, это неплохо. Это неплохой у нас показатель. Блин, вообще нормально. Ганжет. Ребят, смотрите, какой у нас показатель хороший. Все ресурсы сюда вот в уголок скатываем. Ребят, это более-менее показатель спокойный. Я... Я так боялся. Так. Теперь смотрим. Теперь мы делаем ДК... ДК перчатки Ребята, это очень страшно Давайте, ребят, кто новенький Поддержите стримера лайками, подписками блин. Клево Мы делаем это? Да, наверное ДК ботинки ДК перч, точнее Давайте, первый, первый, давай Есть Одни есть Ни хуйна фейл. Есть. <плодисмент> Есть. Есть. <плодисмент> Уже неплохо. Вообще хорошо. Пятые. <плодисмент> <плодисмент> вот это габелла была. Всё, смотри, Ганж, Ты, блин, вообще миллиардер стал нафиг после этого стрима. Два рарки, рарки. Рарные, рарные, смотри, рарные перчатки. Рарные. А здесь... Не, ребят, две рарные. Вы представляете, сколько, ребят? Это вообще у меня просто из восьми здесь шесть и два рарных. Два рарных! Вы представляете, как вы сделали это красиво, ребята? Я очень рад, честно, я очень рад. Пиздец, Ага, свиток модифицирует плащ. Две штуки уже. Рисовый пирог. Ну-ка это что у нас? А, модифицирует плащ две штуки. А там что было? А, тоже модификация плаща. А, это просто там блесовская. Камень высокого ранга. Ну-ка, зелье огня. Ага. давай давай поднажми ребят ни хера я смотрите Нифига себе, ребят, это мне, значит, повезло, что у меня 12-е са Капитально? Тут тоже был какой-то, Сэм. Сейчас мы все откроем, посмотрим. Все, ребят Вообще тухленько, ребят Вообще тухленько, честно вам скажу Реально тухловато, блин Сейчас будем прожимать Ребят, еще одну новость хотел сказать Очень хорошую Для меня Ребят, я буду отцом Представляете, И У меня почему я сегодня отдыхаю Почему я сегодня позволил себе выпить Я буду папой, ребята Я очень этому рад Просто, я не знаю, я очень хочу сына, честно вам скажу Я, блин, я очень рад, это для меня такая новость, которую просто... Новость, наверное, всей моей жизни Давай, ну... Есть! Один есть! Один есть! Есть, бля, ребятушки, один есть! Один есть, ребята, один есть! Да! Сука. Есть. Один есть, бля, мне стрёмно. Блин, я прям чувствую, сейчас не получится, ребята. Как я могу чувствовать, если тут 60%? Как я могу чувствовать? Йес! Yes! Два Доспориона! Хаотический посох. И так уже рарный, один рарный, один обычный, ребята. За мне за флагарет, Ура! Дос... Да. Ура, блядь. Ребята, сейчас будет еще одна пушечка. Я, я уже рад, у меня уже... Я спокойно. Я спокоен, мне уже хорошо, ребят Две агрейдовские пушки, да он став Здорово, Михаил Заярский, рад видеть тебя, братишка Ребят, всем здорово вообще, кто завалился на стрим Прожимаем Спокойно, не спеша ЕС, пожалуйста, легко и просто Легко и просто и непринужденно, мужчины Смотрите, у нас уже мы скрафтили, блин Что мы скрафтили? Мы вообще сегодня просто молодцы Ребят, ну ЕС! Смотри, что мы сегодня сделали, мужчины Мы все крафтанули, блять, почти Кроме одного, наша ада ЕС! Браво, мужчины! Просто